Привет, с вами я Михалыч, давненько меня не было в эфире, что-то не посещало меня муза или шиза, общем песни не писали, всего пару недель назад я написал текст и музыку в стиле панк-рок. Слушайте, оценивайте. Крепкий, красивый, модно одетый Маска наружу сомнения сомнений я нету Я добродушный, приветливый всем Не трогай меня и не будет проблем Зацепишь меня плохим словом.